Цветом неба избавиться от белого. Взяла жидкость, взяла белила, сделала сметанный замес. Взяла голубой. Взяла голубой, полностью избавилась от белого толста, полностью. Цветом неба. Количество краски, которое ты заложишь, Должно быть таким, чтобы когда ты мастихином захочешь ее удавить, появлялся даже излишек вещества. И ты его снимешь и сдашь на полицию. Вот это состояние нас очень устраивает. В это будут входить потом идея гор с их содержанием мастихином. Прикольно? Давай. Пока избавиться от белого. Поскольку у тебя небо здесь, то я не побоялся сюда бонзиться. В гуаши можешь так и поступать, а в масляной живописи хорош штрих. А вот эта покраска заборная, плоха. Штрих их благородие. Краски много задействовало. Значит, штрихом бы ты более распределительно работала, понимаешь? А так ты умазываешь, умазываешь. И твоя задача-то, сколько вещества. Помнишь? То есть сколько у тебя излишка. Бестолкового излишка. Понимаешь? Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. <свист> <свист> Ультрамарин. Я делаю чуть ниже. Для того, чтобы ты могла сделать на том уровне, на каком. Так ты ж не делай. У тебя очень так много лишней краски. Ты ее просто ушпатлевала. Тебе нужно было удавить ее. А ты ее умазала, умазала, ушпатлевала. Понял? <говорит> Кроме того, смотри, у тебя должно быть чуть светлее вдоль линии горизонта. Вдоль линии горизонта. Сделаешь светлее. И тоже удалишь вещество, сдавливая его с холста из Вот такая растяжка будет. Понимаешь? И тогда, вот этим цветом. Начнешь укладывать идею силуэта и не только силуэта, но и склоны. Посмотри, два движения склоны готовы. Правда? Это что касается склонов. Но ты их будешь тренировать вот здесь. Вот здесь. Сначала потренируешь, потом придешь вот на место и сделаешь. Но сначала сделаешь вот это. Потом ударишь красочку. Ну, Распределишь и ударишь. И потом, потренировавшись в стороне, это же у нас будет отражение здесь, это синее, поэтому можно. Тогда уже положишь в ответственное место. Давай. Терпименько. Вполне себе терпименько. Я сделаю, как я бы сделал, да? Потому что, ты, если что, дома тоже сможешь, как ты делаешь, делать. И хоть посмотрим. Так, в принципе, поняла идею. Вроде бы даже... Неплохо складывается. Снег в тени. Синий, голубой, да? В тени. На солнце белый, да? Нечаянно даже какой-то особенный мотив я воспользовался. Ну, как скользящий свет там произошло. Ну что, тогда? Гронем... Это же и в отражении. Отражение у нас вертикалит ага сейчас, сейчас. Смотри, что я делаю. сначала нагнетаю вещество потом делаю вот так Можешь сбрить кусок, попробовать. Этим стволам и соснам и елем очень деликатно подойти. Лучше не торопись. Хорошо? А кистью возможно? Да, кистью, кистью. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Кистью, кистью, кистью. Там очень деликатный момент. То есть всю эту прозрачность нужно сохранить, продемонстрировать. Значит, там, где захочется самой все это пощупать, кусками сбиваешь, ну и не все подряд сбиваешь, а кусок сбрила, попробовала. Кусок сбрила, попробовала. Угу. Хорошо? Угу. Идеально, ну, я же поэтому и говорю, что. что у нас. Ты видел, я вещество положила, теперь его же беру, отталкиваю, угу. и появляется эффект отражения, да? Угу. Мощная темность, ее заслоняет мощная освещенность. Ну давай. Прикольно. И на тебя положится травище. Травище. Угу. Есть травяные проявления лиственного характера, да, а есть... Соломенного характера, лиственного такие... Смотри, одна кучка травы заслонила другую кучку травы, да? То есть сюда солнце попало, uh -huh. а сюда нет. Uh -huh. и, появились, и появились ступени, да? А это заслоняет ту. А то заслоняет то, и пошло заслонение. Uh -huh. А оно заслонение создает эффект пространства. Да, что-то такое. Это, да, собственно, наверное, и ну, все. Все, что я влезло в вашу... Все, все. Красота. Ферсия. По сути, можно же оставить так. Да, да. что по сухому можно потом еще какие-то уси порисовать, но ну, вот подумала, в целом думала, закваска да. закваска уже произошла и уже можно удовлетвориться и таким. То есть травой вот оставляем так, да? Да, да, да? да, А в гараже нужно каким-нибудь? Ну, тебе нужно вот, вот тебе нужно? Больше, если если, если что-то нужно, то может быть и ну, потом... Ты можешь. Ну, это ты можешь взять кисточку и там чуть-чуть, чуть-чуть. Там где-то вот внизу еще Рожай. продолжает Рожай. расти а. вот это вот. А. Вот такой вот что начинает еще. Продолжает еще расти. Поэтому можешь их подсунуть чуть-чуть. Спасибо.